всем добрый день итак друзья мои в этой жизни деньги решает очень многое а порой даже все нашей жизни поэтому нехватка денег она чревата для человека очень многими неприятностями именно поэтому люди стремятся к стабильности чтобы была у них работа, желательно, чтобы оплачивали как положено, чтобы эта работа приносила какое-то удовлетворение в жизни и многое другое. Но не всегда удается найти нужную работу. Я уже дарила вам ритуал найти работу. Чтобы не повториться, я этот ритуал назову найти хорошую работу, хотя и... В том случае работа точно так же находится хорошая. Есть еще ритуал к источнику пигии. Наберите. Там не конкретно на работу нацеленный ритуал, а именно на то, что ты хочешь получить, чтобы этот источник дал тебе много вариантов различных того, что тебе нужно. Кроме того, что хочется найти высокооплачиваемую работу, еще хочется, чтобы отношение было соответствующее, чтобы эта работа давала вам карьерный рост. Кроме того, этот ритуал можно сделать, если вы не определились, вы не знаете, чем заняться, что вам ближе и нужнее. Оно вам даст, как бы сказать, толчок, покажет вам, чем лучше вам заниматься, приведет вас к этому. Для, данной, для данного ритуала вам нужно следующее. Значит, вам нужны 9 монет. Я здесь просто... Я не буду проводить для себя, поскольку мне она не нужна. Зря не хочу тревожить эти силы постоянно. Вот монеты просто поставила. Вот. 9 штук монет. Насчитайте. Не буду сейчас забирать. И черный мешок. Я... Очень давно не красила, кстати, <смех> ногти <смех> такой яркий тон. Уже отвыкла от этого яркого цвета, да и работа не позволяла. Как бы, знаете, вот сегодня решила. Не знаю, идет или нет, но пускай. Свеже выглядит. Так что не удивляйтесь. <смех> Значит, черный мешок. 9 монет. Читать нужно 9 раз этот заговор. Три монеты положить в мешок и э, спрятать, то есть оставить. Три монеты... Нет, э, подождите, сейчас правильнее скажу, чтобы не запутались. Значит, начитать нужно 9 раз, положить эти 9 монет в мешок, три оставить себе внутри, три э, вытащить... Нужно будет закопать в одном месте, прям закопать. Даже если зимой сейчас тоже можно каким-нибудь ножиком отковырнуть где-нибудь под, под деревом землю. И туда положить, и закрыть землю. Не обязательно прям закапывать глубоко. Три закопайте в другом месте, ну, чуть подальше от вашего дома. Как можно с большей дальности друг от друга а три носить, оставить в мешке и носить с собой. То есть 9 монет разделить на три на части, чтобы эти монеты, которые вы как бы заговорили, они шли по свету и искали, находили вам работу, которую вы хотите. Здесь упоминается князья, бояре, купцы. Это люди разных мастей. Князья – это чиновники, это ну, определенная служба, может, государственная. да? Значит, бояре – это люди, которые занимаются э, международными такими отношениями, ну и как бы, э, то есть эта работа связана в сфере, скажем, туризма, может быть, там, знаете, иностранные какие-то и так далее, концерны большие, все что угодно, <coughs> большие, в общем, фирмы. Купцы, это, естественно, мне кажется, вы сами понимаете, это люди, у которых есть свои торговые точки, магазины, или они там занимаются, то есть им нужны там секретари, бухгалтера, юристы, неважно, бизнесмены. Как, как правило, три вида деятельности и существует, То есть ну, делится вид деятельности да, на бизнес, на <coughs> работу чиновничьего аппарата, то есть на это, госслужащие, например, да, или какой-нибудь... Какая-нибудь иная инстанция, ну и служба. И следующий момент – это концерны, фирмы и так далее. Это самый оптимальный вариант работы, который вам даст карьерный рост. Вот к этим силам мы и обращаемся. Итак, разложили эти 9 монет на мешок, начитали 9 раз, положили эти монеты, вышли на улицу. Три монеты закопали в одном месте. Дальше, чуть подальше от дома отойдите. Три монеты закапывайте в другом месте. Три монеты носите с собой в сумке. Даже если вы найдете работу, пускай некоторое время эти монеты у вас в сумке будут. Для того, чтобы вы убедились, чтобы вы там утвердились просто. А потом эти монеты тоже можете где-нибудь просто оставить. Оставить и уйти. Как бы отдать этим силам, которые вам эту работу нашли. Начнем. <coughs> Выйду я в чистое поле, Передо мною три дороги. Стоит на первой дороге князь, На второй – боярин, На третий – купец. Все и каждый зовут меня к себе, Просят им служить. Служить желают золотом платить, Хотят меня озолотить. Обещают уважать, почитать и ценить. Буду трудиться и богатеть. Девять монет, девять стражников. Отыщите мне работу, укажите путь, который меня к работе ведет. Зовите меня на работу, князя и бояре, купцы да богачи. Мне хорошо сидеть, сытно жить, да не тужить. Куда пойду, всюду работу найду. Да будет так, заклято. Все. И в ближайшее время либо вам предложение сделают работы, либо вы найдете, если вы в поиске работы, либо поменяете, либо получите новое предложение, уже говорила, да, либо э, поймете, каким путем, какой дорогой вам идти, лучше всего, чтобы, э, скажем, обрести. Новую, новую профессию, новый вид деятельности, который вам поможет работать на себя, скажем так. Одним словом, дерзайте. Удачи.